Здорово, детишки! Сегодня мы проведем урок по препарированию лягушки В этом деле мне поможет мой коллега Коллега, прошу А нет, я же его знаю Учитель, это не лягушка Это ну ебало завали своем мразь Итак, продолжим Коллега Подайте мне инструмент для препарирования. Вот, держите. Ой, спасибо. Смотрите, дети. Сначала мы ищем центр лягушки и разрезаем ее пополам. Теперь нам нужно достать ее тушенку. Ахахаха, это что за штуковинка? Смотри, как она шевелится! Ахахахаха! Коллега, подайте мне инструмент для извлечения тушенки! Спасибо! Ой, нет! Они его запустили. Спасайтесь, нахуй. Здорово, ебать. Ты кто, ебать? Я профессор, ебать. Мы перепутали лягушек с останками инопланетной машины для уничтожения. Короче, да. Так это, блять, не лягушка? Да ни подобного. Вот ваши лягушки. Хули со светом? Ой, нет.